Всем привет, дорогие друзья. Если вы смотрите это видео, значит вы находитесь на канале Work and Life и с вами я, его ведущий Антон Белюк. Для тех, кто на этом канале находится впервые, хочу сказать, что Work and Life это канал созданный для людей, заинтересованных в работе и жизни за границей и во всем, что с этим связано. А сейчас я нахожусь <coughs> в Польше, конкретно на юго-западе Польши, в городе Рыбник. Это недалеко от города Катавица. Ну, приехал на заработки с Италии, потому что там постоянной работы для меня не было. Устраиваюсь электрогазосварщиком. В общем, ну, был тест сегодня. Тест я не прошел. Слишком высокие здесь требования. Я шел на 18 злотых. Зарплата 18 злотых. Там полуавтоматом нужно было варить. В общем, не, устроили, не устроило их. Тот, как я заварил и поеду на другую работу, уже электродами, там сварка электродами именно, в город Ополе, 120 километров от Рыбника, поеду завтра утром, там по идее должны взять меня. Сейчас нахожусь в одном из хостелов, здесь уже трое суток практически живу. Ну средняя стати статистический польский хостел ну, вот хочу сейчас вам показать какие здесь условия вообще проживания ну и какой ремонт Самый, что ни на есть, среднестатистический хостел. Жилье в таком хостеле предоставляется бесплатно фирмой, агентством, которое занимается подбором людей для вакансий. И вот небольшой отрывочек с той работы, на которую меня не взяли. Посмотрите, вы примерно будете знать, в каких условиях трудятся как поляки, так и наши в Польше именно на высокооплачиваемых работах. Такой, в общем поеду в ополе там э, хочу сказать что 13 э, злотых в час мне обещают зарплату э, на электродуговой сварке на стройке там обещают условия проживания получше чем здесь э, так что следите за моим творчеством и вы узнаете какие будут там уже условия проживания в общем э, на этом у меня все